всем всем привет ребята с вами дима и сегодня мы продолжим проходить пятую ночь и прежде чем ребята я начну я хочу вас спросить, какие игры мне компьютерные проходить так как фнаф просто но это уже не интересно также я хочу сказать что теперь число подписчиков которые отображаются в правом нижнем углу оно немножечко уменьшилось, чтобы не мешать зрителю. И видно только мое лицо, и все. И если ему, он захочет, то он сможет посмотреть подписчиков. То есть, в какой момент подписчик, человек подписался на меня, когда я снимал. Как бы это очень прикольно. В общем-то, мы продолжаем. В прошлый раз... блин я не, я не знаю конечно видно мою камеру или нет ну точнее не камеру а мое лицо но надеюсь что видно все прекрасно функционирует жалко что в опциях конечно нельзя выставить ультра ну да ладно пятая ночь мы не смогли ее пройти секунду Так, отлично. Бежим и к этим аниматроникам. И смотрим, чтобы они за нами шли. Звук я себе сделала погромче, чтобы я слышал, как они шли. Вдруг они очень близко ко мне, я сра сразу... И шел туда, куда мне надо идти. Также хочется отметить, что эти люди... Которые сейчас вот идут, самый медленный из них это Бонни То есть, активируется он гораздо медленнее И Чика из-за того, что я назвал его друга медленного она хочет меня теперь убить Да-да-да И они хотят теперь оба меня убить из-за того, что я ее вызвал Бонни Отлично. Блин! Чика... Ой. Так, Бони, ты что с другой стороны пошел? Надо как быть главное. Очень внимательным за чикой, потому что она может в любой момент активироваться. Отлично, все, продержались. Теперь можно сюда идти. 93%, 93% кстати и один час. Очень интересно. Ой. Блин, они одновременно идут. Это... О! Отлично, Бони немножечко мы обманули. Это очень-очень хорошо Тихо Пока же ненадолго открываем им двери вот так вот нужно проходить, кстати, вот эту дверь. Ой, вот эта вот часть. Вот, вот эта вот ночь. Так, Фокси пока что не активен. Это очень хорошо. Э, дверь не сработала. Дверь не сработала, она мне помешала. Так, продолжить. Было бы интересно посмотреть, когда подписчики подписываются на меня, прям, когда я записываю видео. Нужно сделать такой тайминг. Ну, то есть нужно находить такое место, где... Какой, какой вообще аниматроник самый первый активируется? Если активируется самый первый Бонни, значит нужно стоять вот в этом вот месте. Если Чика, то вот в этом. А нет, нет, наоборот. Если вот Бонни самый первый, здесь надо находиться. Точнее, даже, даже вот здесь вот надо находиться. Чика-чика-чика-чика, иди сюда. их близко мы сделали главное нам теперь смотреть за фокси так они, они меня чуть не поймали так 94 процента кстати сейчас мы очень очень резко будем все делать и также я буду очень очень много говорить с вами общаться надеюсь что это поможет Ой-ой, Чика, Чика, ты еще фигела, Принеси мне курицу, курицу маленькую, если я ее от... расхигачу, чтобы ты больше не шла ко мне своими яйцами, остальными. Да, я понимаю, что ты девочка, но у тебя тоже есть яйца внизу. Пойдем. О, Фокси уже хочет выбежать. Смотри. Фу... а нет фокс еще нормально пока что Фокси опять активировался. Вот так вот, видите, я их вижу. Ой, Фокси, блин. Давайте впускаем Бонни. Ой, точнее, Фокси. О, кстати, два часа уже <клес> Знаете что, на самом-то деле, Фредди, когда стоит в коридоре, он очень медленно приближается ко мне Значит, можно рисковать, пробовать, бежать на сцену Это я просто не побежал на сцену, из-за этого я проиграл Я думал, что Фредди сейчас скоро побежит еще раз Но нет Бонни теперь первый. Смотрите, что мы делаем. Мы сейчас стоим вот здесь вот середине. А, нет, знаете что? Давайте вот здесь вот Во, да, да, да, да. Хватит трахать Чико. Ты, блин, задолбал ее, а? Господи, них... Так, Фредди пока что активировался, мы бежим теперь сюда. Все, они теперь меня двое потеряли. То есть, и, типа, получается, если с, правой, с правого коридора побежал через офис влево, они меня обе потеряют. Знаете что, на самом-то деле это не сработало, так как нужно. А, Всика, -а спасибо тебе, я даже не ожидал ожидала тебя такого. Вообще, -а -а. молодец, я думал ты не сможешь такое сделать. Ты думаешь, я думал ты меня сейчас просто просто убьешь. Уй, блин. у меня пока что нету. А Надо ну, да Так. Лучше в этой стороне стоять. Вот ближе к левой. Так, Фрейди. Чика, ты, ты ела, ладно, еще раз пробуем, в принципе, ничего страшного, у нас есть еще много, еще много попыток у нас есть. Ох, ну это, конечно, жестко. Чика, ты меня, ты меня подставила, понимаешь, ты меня подставила, ты меня подставил, а, кстати, давайте посмотрим, кто сейчас первый активируется, если Бонни сейчас первый активируется, стоим здесь. Если чика первая, то тоже стоим здесь вроде бы как, не знаю, не помню. Так, отлично. Но в любом случае, короче, мы должны стоять здесь получается. Есть один, кстати. Нет, не туда, нет, пожалуй, ты пошел не туда. Не ушел. О, кстати, он как раз может потом уйти. И это очень хорошо будет нам на руку собирать. Так, отлично. Чика тоже так руки выставила. Интересно, она как будто кенгуру. Ну, в принципе, как и я. Я тоже так хожу, если вы не знали. Поэтому, если вы рядом со мной живете, вы мне таким образом найдете. Пока что сидим здесь. Все, теперь можем убегать. Все, теперь можем убегать. Несколько секунд мы просто ждем. Отлично. Так, бони там, отлично. ну бони там пока что себя. О, ика, спасибо. Бонни, короче, стал себе там в левом коридоре, в левом шкафчике каком-то, короче, уборный. Так, а, Бонни... А, Бонни идет ко мне, я понял. А, нет, наоборот, Бонни ушел. Круто. Бонни ушел, наоборот. Это очень хорошо. <решил> Блин, это так странно выглядит, конечно, как я вот это все делаю. Кстати, вот так вот надо камеру проверять на шестую ночь. Ну, чтобы... Как можно дольше... Просидел там э, в Фоксе. Нет! Так, давай, Фокси, бегай. Бегай сюда. Фокси там активировался, слышали его музыку? Так, стоим вот здесь, чтобы нас Чика не заметила. Так, она пошла на кухню. Окей. Тогда сейчас мы стоим здесь. Надо не нервничать. Короче, смотрите, ребята, я в прошлый раз посмотрел свою запись. Фокси не смотрел, вот я проиграл, эм, да, я ну я испугался, ну, я испугался. Ух, так еще раз, пятая ночь, я не сдамся, я хочу пройти, ну не в этой, конечно, серии может быть, может быть, мы, у нас получится, конечно, это все сделать. Ух, ну я, я дергусь я постоянно, так, смотрим, кто у нас первый активируется, опять Бонни, дядя, да? Ага, Чика, чистоим здесь, стоять, стоять Чика, Чикуся, куда ты идешь? Мы должны с тобой с Бонни здесь тусоваться. Понимаешь нет Отлично, Бонни, Бонни, Бонни. Так отлично паровод идет. Вот, вот так вот. Ой, блин, я думал, что они сейчас с другой стороны выйдут, прикинь. Опять ой, ой, блин. Я вечно боюсь, что они сзади подойдут ко мне. Хотя это больше времени потребуется, потому что они должны обходить. Хорошо, что здесь такие вот толстые столы, на самом деле. Если бы они были бы коротенькими, такими, просто на несколько, 4 там человека, они бы, возможно, меня все-таки достали бы. Переключаем камеру. 92 процента. Отлично. Отлично. Очень хорошо. А теперь просто проверяем. А может быть нам, кстати, Фокси первым, первым пустить? Типа, ну пусть прибежит. Пускай. Потом его бездействие нам пригодится. Чика ушла Стоять Не будешь чего. Стоять, я просто экономлю так заряд Классно, кстати, если бы мы знали, где находится Голден Фредди. Фокси пока что не на последней своей. Так, Чика ушла, мы видели. Теперь мы заходим сюда. Пони, ты тут самый адекватный, давай. Не по... А, ну я понимаю, почему я понял. Короче, Фокси... Ну, мы перестали следить за Фокси, когда мы стояли возле... Когда мы стояли возле Бонни, пока... ждали, пока он идет. Из-за этого мы, короче, проиграли. Так, Бонни здесь, отлично. Значит, сейчас мы должны стоять... Да, ну они опять бежат по такому же пути, короче. Ой, надо нам следить за Фокси. Фокси-Рокси. Капец, Фокси. Стоять, стоять, стоять, стоять. Не дам, не дам, не дам. Не... Так. Ой, блин. Опять Чика там что-то делает ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой вот ой ой ой Ладно, пускай, пускай, пускай. Пускай идут. А, но все равно Фредди активировался, поэтому можно даже. и блин, Фокси, ты. Открывай двери. Ой. Ух ты, я чуть не умер. Ч ⁇ -то как-то вечно неожиданно все получается. молодцы но я держался хорошо кстати когда в прошлый раз было Чуть-чуть стоим. Все отлично. Идем сюда, сюда. Так, фокси там уже активировался каким-то. А, ну понятно. Почему он активировался? Потому что я в долгое время не актив... ну, не смотрел за ним, когда вертелся с этими аниматрониками. Нам нужно сделать так, чтобы вроде самым первым сюда прошел, понимаете? Чувства, когда ты слишком сильно увлечен чем-то, и тебе не дают. Э, ну, ты не успеваешь среагировать на, на что-то. <связь> <связь> да. Так, еще раз. Так, надо еще раз там смотреть. Блин, я сзади них мог встать. Так, в Чика самая первая. И вот сюда. Все, теперь они сейчас будут ходить одновременно. Нет. нет. А, ага, ага, отлично. Главное знать, чего вот теперь сейчас очень близко к бони стоять, потому что они очень далеко от друг друга. Окей, пока жучика там, мы теперь сможем переключиться к, к Фокси. Так. Так, Чика уже идет ко мне. Ну а что, сделала там себе какие-то дела. и теперь покушала там и идет ко мне теперь. Ну, в принципе, нормальное дело. Курицы. Ух ты! Окси, ты что там офигел уже? Уже хочешь активироваться. А! Подожди, так он первый раз сюда приходил или нет? Не, по-моему, нет. По -моему, нет. Значит это он как-то обнагрелся Ядь На то прошлый раз вообще О, Фокси, офигеть Ой-ой, а не Фокси Это очень хорошо, кстати, что они вдвоем ушли. Ой. Ладно, давайте пока что Фокси пускаем и активируем. Давай, Фокси, бери. Я тебе разрешаю. Я даже не смотреть не буду. Ай, блин, а ну ладно, в принципе ничего страшного Я прям, реально, если честно, испугался. Я, я прям не ожидал. Я думал, что я сейчас, ну, нормально пройду. Так. Еще. Фу, я, я прям не ожидал. Вы ч, ребята? А, она, наверное, с Кухни. Ой, точнее, не с кухни, а с туалета. Вышла <связать> и меня увидела. Так, ну сейчас Чика, получается, будет самый первый ходить здесь. Получается, да? она... А, я знаю, как нам можно ее обмануть, чтобы она гораздо медленнее шла. Да, да, да, да, да, вот сюда. Кстати, реально можно сделать так, чтобы они шли... друг друга короче как-то это можно сделать только я не помню как короче если бы этот баг сработал я бы его сделал и не выходил бы из игры, потому что это очень секретный баг на самом деле. Ну такой, знаете, такой прям редкий баг. Короче, я сделал каким-то макаром так, что. Пони и Чика они упирались друг в друга. Я только, ну, То есть они хотели пойти в свою траекторию, но я, я им не пускал. Я их не пускал. Но знаете что, прикол в том, что это все равно не сработает. То есть план не сработает даже с этим багом. Так как мне в любом случае пришлось бы... Мне пришлось бы в любом случае, короче, выходить из офиса. И, и они бы меня увидели, и баг бы ну, уже... Не сработал бы. То есть они как бы отбагались уже. <смех> Разбагались, отбагались, не знаю, как назвать. Короче, вы поняли. То есть они придут в нормальное движение. Не, ну конечно есть такой способ, знаете, который делает так, что ты скрываешься от них, но я не представляю, как. Стоять! Я тебе не разрешал. Фокси там уже активировался. Блин, я не заметил, прикинь. А нет, не заметил, все хорошо. и у тебя фокси здесь ходить так ну мы уже более-менее научились как нужно от них убегать и кстати мы уже поняли какая дистанция нужна как, чтобы они меня убили и я, кстати, очень хорошо сейчас грамотно убежал от Фокси. Ой, точнее от Чики. Стоять нельзя... Блин, зачем я это сделал? Кстати, мне интересно, что нажатие кнопки, они тоже тратят энергию? Или это так не работает? Ну, типа, знаете ли, если такой нажимаешь на кнопку, оно тратит там полтора процента. Ну, типа, не полтора процента, а 0,01 процента. Что интересно? Стоять, не разрешаю тебе здесь быть. Это моя территория. Блин, он, он нахлый какой-то. Смотрите, он даже не на уход, не уходит. Давайте сейчас мы, кстати, за Фокси не будем смотреть, потому что нам нужно сделать так, чтобы Фокси был сейчас... А, безактивный. Безактивный нам нужен Фокси. Теперь следим за ним как только можем. самом-то деле я вот звук себе включил и теперь я вижу где они то есть в прошлый раз я играл вообще без звука по сути у меня был очень низкий звук я слышу только их топа не ногов ног точнее но не ногов а ног и все что не слышал больше кстати фредди меня пожалел на этот раз заметьте Стоять. Прикинь я чуть-чуть это чику не впустил кое. Фокси, давай! Ай, блин, Фредди! не сможем пройти, прикинь. Не мешай мне. кстати он должен был проиграть мне музыку хотя возможно это на пятой ночи не работает так ладно давайте попробуем еще последнюю попытку пятую пятую ночь пройти последнюю попытку я прям ну, очень напряжен был но мне кажется там оставалось 20 секунд где-то 20 секунд где-то в этом промежутке но знаете что мы хотя бы уже ну как бы мы мы как бы уже в принципе можем понимать, что мы как бы очень очень близко подобрали подоб... подбираемся уже к 6 часам. То есть у меня уже опыт в этом есть. То есть мы уже в скором времени сможем победить эту шестую ночь. Ой, точнее не шестую ночь, а пятую. Прошу прощения. О, Так, отлично. Интересно. Можем ли мы эту ночь пройти? Вообще? Или мы все-таки так будем постоянно пытаться ее пройти и не сможем? Кто его знает? Ой, блин, я чуть не напугался. Фокси. Блин, а ты засранец такой. Окей, за Фокси переключаемся, смотрим за ним. Да. Очень хорошо, мы, кстати, сейчас умотались. Тихо. Идем так? Ой, Фокси. Кстати, давайте Фокси реально спустим. Пускай он сейчас там побьет немножечко двери. Как заставить Фредди? И мне интересно идти к себе. не разрешаю. Стоять, не разрешаю. Стоять, не разрешаю. Я тебе сюда ходить. <свист> Ой, нет, подожди, чика, чика, чика, где она? Нет, чика нет. Вот. Я за чика, я, я за чику забыл вообще. Мне, кстати, интересно, что, как люди узнают про новые игры. Про новые игры FNAF. Я Может быть, на... Не... О! Стоять! Здесь сидим. Так, Чика вышла. Так, Фредди, давай, иди... 3 часа кстати мы очень хорошо сейчас берегли энергию кстати вот эти проценты очень хорошо нам могут спасти нас спасти могут только главное сделать так же как я это сделал и в прошлый раз так я смотрю за вами, ребятки. Да, ребята, 63%. И Фредди даже, кстати, не ударил, кстати, том, что... но это не нужно говорить, потому что он в любой момент нас, нас могут может достичь. Стоять, не разрешаю. О, кстати, давайте-ка мы. А нет, мы не сможем. подождите если бы не зашел и фредди там э -э э -э <-adian> <ур cotique> ну знаете что можно было попробовать конечно ну я точно не знаю конечно можно было бы попробовать э -а сделать так чтобы я вставал за стеной, как-то вот так. Короче, когда я стою за стеной, ну, там же Бонни видит меня через стекло, получается, я мог встать бы где-нибудь, получается, в середине этого всего нашего коридора, и он бы встал, получается, сзади дверей, то есть в углу где-то. И мы бы смогли войти. Но так как он туда зашел. Э -э вот. Боним. И он увидел меня, когда разворачивался. Это не дало короче, нам выиграть. Но мы попытаемся выиграть, ребята, обязательно. Вот. А пока что мы на этом заканчиваем с вами. Серия была... Наверня, наверное, интересно, но вы уже сами оцените. В общем-то. Все. Всем удачи, ребят. Ну и всем пока. Хорошего вам дня и вечера, когда вы это смотрите видео. Но нам, получается, у меня это сейчас уже почти вечер. Всем удачи, всем пока.